у кого вопрос где что болит или не болит Тульчик свободен да привет я периодически прихожу на садсанге к разным мастерам и что-то испытываю. И как будто все говорят про одно и то же и происходит какой-то процесс. Но я не могу понять, что. И с одной стороны, я понимаю, что мне хочется вот этого просветления, хотя я не знаю, что это, но для меня это как способ убежать от проблем, способ там, убежать от боли. То есть я думаю, что я достигну просветления и не будет боли, не будет проблем, что я там, вот, будет бесконечное блаженство. А с другой стороны, э, просто, ну, что-то интересное такое происходит каждый раз. Но что я не могу понять? <связывая> И вот, ну, сложно понять, чего я хочу на самом деле. И какой здесь вопрос, я даже не могу понять. <связывая> Про что он... Ну, то есть, как, на твой взгляд, это правильный или путь или неправильный, к чему он приведет, если, вот, бежать, ну, не как бежать на а целью будет избавление от страданий, избавление от боли, или какое-то блаженство. Если ты ставишь цель, ты уже, в принципе, бежишь. Mm -hmm. И в какой-то момент действительно возникает вот это желание избавиться от страдания. Но давайте здесь проясним, что... Избавиться от боли и избавиться от страдания — это разные вещи, априори разные. То есть, если вы хотите просветления и идете сюда, чтобы от чего-то избавиться, ну, в контексте, например, страданий, просветлеть, чтобы получить какое-то хорошее состояние, то есть это уже все. Вообще, все мимо. То есть на самом деле просветление – это болезненный процесс. И вот если вы не бежите от боли, то тогда и случается некое прозрение. Если вы хотите какие-то психологические свои потребности закрыть с помощью идеи просветления, то, естественно, вы будете наматывать круги и еще больше страдать. То есть и еще больше боль а, будет приходить до того момента, пока действительно не произойдет некая ясность, да, а, и вы перестанете вообще чего-либо хотеть поменять в данной сейчасности. Вот Как раскрывается вот эта жизненная да, ситуативность, вот эта картинка, вот так она и раскрывается. Просветление – это не блаженство в контексте каких-то умственных определений. Это не, абсолютно не об этом. Это действительно болезненный процесс, это потеря «Я». Страдающий обнуляется. То есть боль может приходить, но не возникает ни одной мысли что-либо с этим сделать. Точно так же радость приходит тоже. Не возникает ее как-то усилить или еще что-либо. -то. То есть вот как раскрывается, так раскрывается. Это нужно просто уяснить. А у большинства действительно происходит ну, такой феномен, что они сюда идут для того, чтобы какие-то свои психологические потребности закрыть. Это не об этом. Тогда здесь еще хуже будет. Лучше нужно доиграться там, закрыть какие-то интересы. А До тех пор, пока вот это вот, оно в какой-то момент выходит только оно, только мне вот это и надо. Но здесь неправильное а, описание. То есть неправильно ум складывает общую картину о символе просветления. Mm -hmm. То есть однозначно происходят какие-то различные феномены. Когда ты соприкасаешься уже с темой садсангов, ретритов, то есть когда жестко завернуты в это я, то есть страдание почему происходит? Потому что мы по факту до поры до времени самоопределили себя с различными символами, посчитали, что я какой-то такой-то. И вот на это я все наматывается. Вот это я есть, это фундамент. И когда вот, этот, вот это даже а, ощущение, переживание ⁇ я есть ⁇ обнуляется, тогда и вот оно. Потому что в этом даже никто не, за, не заявит о том, что ⁇ я есть ⁇ я существую ⁇ Но для того, чтобы, а, как говорится, вот это все распозналось, а, такой квест сознание играет. Поэтому если вы бежите от боли, то она еще большей больше волной вас накроет. Здесь, когда возникают какие-либо да, явления, которые мы называем боль, вы начинаете в это явление смотреть, как само явление. И в этот момент еще, если... Действительно у вас а, есть зрелость и есть направление. То есть вы что начинаете? Вы начинаете, ну начинается поиск, и, но ищете, как правило, какое-то определение, какое-то состояние. И это опять не туда. То есть здесь заканчивается абсолютное пробуждение, это когда поиск заканчивается, ищущий обнулен. Но в какой-то момент это возникает. И получается, в этот момент а, проживается а, боль, она, она даже может быть намного концентрированнее, чем до этого. Но ты не бежишь от этого, ты не хочешь с этим ничего делать. И в этот момент происходит нечто такое а, явное узнавание, ну, кто-то есть на самом деле. Но различные вот такие явления, как там блаженство раскрывается, сатари, там, самадхи, еще что-то, они случаются, но это все еще как переживание в уме. Состояние. А то, чем вы являетесь, это до состояния до ощущения, до какого-либо переживания, до мысли. Получается, что достигать... Ну, ты самого, самого себя достигаешь. С одной стороны, это смешно, а с другой стороны, что... Хочется слиться с собой, но ну, то есть не то, что слиться, ты уже есть это. Но ощущение такое, что не хватает вот того момента, когда просто можно легко рассмеяться. То есть я понимаю, что это до состояния. Это скорее всего происходит не просто в тишине, без всяких мыслей, а, там мысленно, какими-то определенными а, теориями, знаниями, концепциями, как угодно назови. Я это все понимаю. Ну, чтобы вот в, это, в эту точку войти и просто рассмеяться. Чего-то не хватает. А это откуда? Что? Войти в какую-то точку и рассмеяться. Ну, что? Все... Может, и рыдать? Это игра все. Но где вот эта легкость? То есть сам себе, я понимаю, задает вот эти вопросы, чтобы еще больше запутать, где легкость, а это должно быть так и так далее. Это все как бы такие... Накручивай еще больше. А, вот прямо сейчас. Будь в сознании своего же говорения. Тишина, она не достигается. Она узнается. И это не идея тишины, которую ум себе рисует. То есть э, рот может говорить. Это не та тишина, когда у тебя рот молчит. То есть э, это... Тишина в мышлении, это умственная тишина. То есть и это, на самом деле, естественное состояние ума. Тишина. И на фоне этой тишины возникают различные феномены. Неважно, какие мысли прилетели, улетели, состояния какие-то случились и так далее. И тому подобное. Картинка это как бы раскрылась, да, красками, вкусами, ароматами. Но первооснова всего этого — это вот то, в чем все это возникает. И, естественно, если мы в жизненной ситуативности еще реагируем, есть реакции какие-то, есть что-то там рассказать, доказать, страдаешь, то есть то это значит еще ну, происходит некое засыпание. И все эти феномены на самом деле и страдания, и боль, они на самом месте. Они это как раз и тебе показывают. Так, развернись, давай поисследуем, посмотрим. То есть, но еще раз, я есть что-то, это вообще нужно сразу убирать. То есть вы э, хотя бы собираетесь просто на «я есть». И тогда, что бы ни происходило, вот здесь вот начинается, да, то есть хорошая, плохая, неважно какая, то есть все наматывается на это «я». И получается у вас фиксация идет, внимание, просто на «я есть». Это наиболее эффективный как бы, инструмент, так сказать, но еще раз, выплюнь идея, что тебе нужно какую-то точку и что-то там рассмеяться. Это, это откуда? Это уже где-то увидено, как бы слизано, послушано, Поэтому вот прямо сейчас в сознании своего говорения будь, в сознании того, как уже ощущается, происходит говорение. если... Ну это такая галлюцинация, что нам кажется... Когда смотрение идет через физические глаза, кажется, что все отдельное. Это галлюцинация. И поэтому отсюда и начинается, что вот сидят отдельные тела, и как-то там и начинается тут уже вся эта эпопея, а как я чувствую, как он чувствует, и расстояние, и мне как-то надо тут выглядеть, и какую-то там роль держать, и так далее, и тому подобное. Это из-за того, что вот, вот здесь вот непроясненный момент, что... Кажется, что все отдельно, потому что идет через отсюда. И сдвиг происходит в тот момент, когда прямо сейчас в сознании вы в наблюдении за вот этим телом, которое да, сидит, что-то говорит, как-то там себя ощущает и так далее и тому подобное. Да, все понятно. Даже с научной точки зрения, же нейрофизиолог Карл Прибрам и Дэвид Бом, физик. Вы сказали, что вся Вселенная вообще голографична. Естественно, что вот это все только кажется, это все иллюзия, это голография. Но и рассмотреть вот эту голографию, это уже опять направление внимания не туда. Все, что необходимо распознать абсолютного вот этого видящего, сновидящего. То есть самим сном и все, что происходит в этом сне, вообще нет никаких проблем. И, естественно, совершенствовать персонажа во сне и, там, и, и, и видеть, как этот же персонаж хочет просветлеть – вот это уже есть прозрение. Но ты с этим ничего не делаешь, потому что ты понимаешь, что это сновидение. Нет, есть... просветлеть невозможно, ты уже ты есть, но ну, как ты еще просветлеешься? Ну, вот, а, а, а что вкладываете в символ просветления? Это нужно рассматривать. То есть, ну, на самом деле, оно вне понятия концептуального ума. Это и тогда -то смолкаешь. Развернуться и увидеть самого себя. Есть, вот, понятно, что это игра в прятки вечно, иначе бы там игра уже закончилась, а нужно длить ее, чтобы колесико крутилась, да, и дальше показывала кино, и сама от себя прячешься. Но когда ты более внимательна, куда они посмотришь, везде ты, но не ты. Поэтому тут затихаешь. Просто даже все, что ты услышала там от нейрофизиологов, от сангеров, еще от кого-то, от мастеров, от.. Учителей это все оставляется. Еще такой вопрос. Ну вот это совершенно неуемное желание добраться до самого себя все равно через что такое неодолимое просто желание и уму, ну в данном случае, который присутствует в таком образе перед вами, который сидит, кажется, что наиболее такой способ верный. Не скажу, что легкий потому что не всегда легкий, но верный пощупать, хоть загляну на секундочку пощупать себя это психоделики не только психоделики понятно, что там у меня и Перу, и Мексика со всевозможными опытами не будем произносить все остальное, но тогда просто вот в какие-то моменты встречаешься лицом к лицу, и все. Ты узнаешь, а потом бамс, и опять начинаешь в игрушки играть, притворяться, что я не я. Так вот, вопрос, нужны ли вот эти все психоделики, да, или как Сальвадор Дали говорил, я сам наркотик, мне не нужно ничего. Или это просто а, такие как костылики, да, с помощью которых ты хочешь увидеть самого себя. Хотя ты уже узнал кто ты, ты знаешь кто ты. Прекрасно. Но все равно продолжаешь этот квест. Ну, естественно, это костыли, конечно же, они могут прийти э, в какой-то момент, если тем более очень жестко фрагментирован ум как некая там помощь, но в любом случае это как бы костыль. И если уже у тебя столько опытов было, в этих, во всех опытов, обращалось ли внимание на того, кто смотрит все это? Ведь даже если вот это выносится, это не оно. В смысле? Это не твое лицо. Что выносится и Ну и вот ты не говоришь, оно? вот в каком-то опыте у тебя вот так вот сюда, ну как узнавание, да? То есть все, что появляется перед вашим внутренним или внешним взором, все игрума. Все игрума. Но когда видишь свое тело рядом и оно что-то делает, это интересный опыт. Ну это опыт, да, это же опыт. А что тогда оно? Как ты разузнаешь, что это оно? Лишь смотрение. Через смотрение. Оста оставаться оттуда. в смотрении. Ведь кто-то это все свидетельствует, все эти феномены. И вот ясность приходит и зрелость э, в тот момент, когда у тебя на само смотрение разворачивается. Неважно, что тут мерцает, какие опыты. Лежит тело, стоит, плачет. Голографическая вселенная раскрылась, закрылась, хлопнулась. Это все происходит в уме. И тогда сам поиск себя исчерпывает. Потому что увидеть свое собственное лицо ты его никак не увидишь, глаз сам себя не увидит. Ну, понятно, Но что лица есть... нет ничего такого нет. нет. Но есть само вот это вот восприятие, да, и восприятие возникает, феномены там, видения, говорения, слышания, чувствования. Если вы реально действительно э, ищете неизменное, то необходимо даже за само восприятие выйти. Это необходимо выйти за восприятие. Все время хочется спросить, как. А это остаешься в смотрении. Все, это вот смотрение. То есть как это уже опять возникает? Кто-то, который, кто который задает вопросы, Задает вопросы, который а, якобы хочет что-то сделать. Это не делание. Ну тогда а, кто-то задает вопросы. Необходимо выйти за, за пределы восприятия тоже. Кто? -то? Ну, это просто это как. А, это, знаете, вот вы спрашиваете, вам дают направление, указатель, и вместо того, чтобы смотреть, куда он указывает, вы начинаете на этот указатель, смотреть. То есть ум получается, но указатель на символы, начинает с ними копаться и упускается, якобы упускается. На самом деле ничего не упускается. Если ты глубинно в сознавании всего вот этого, что прямо сейчас происходит, ты видишь и говорение, и чувствование, там, и э, еще что-либо, оно все в сознании, И вот это, оно, э, живое сознание, оно абсолютно не спящее, не засыпает, не просыпается, не рожденное, не умирающее. А все эти феномены, которые раскрываются, это феномены, которые происходят в уме. Вот и все. Поэтому здесь э, ну, очень велик соблазн подвиснуть на все вот эти вот э, штуки. Да? Но это, это костыли. Ну да, я понимаю. Опять же ум играет со всеми этим, с этими игрушками. Игрушки ума. Точно так же, как когда в процессе узнавания раскрываются какие-то феномены, которые называются ситхами. Тоже зацепляется. Тоже игрушки. Тоже ну, игрушки. И дальше да. человек не проходит. Mm -hmm. Не ну, человека. там можно зацепиться очень долго в этом… Там, барахтаться. Барахтаться, да. То есть это действительно уже когда э, вот горите огнем изнутри, вам только ясность необходима. Вы уже настолько здесь накуролесились, устали от самих себя. Это вот уже постоянно, вот так вот, постоянно, постоянно. Забег за забегом, забег за забегом, но тоже на своем месте для того, чтобы... Ну, то есть оно уже крутится, уже, уже проясненность-то какая-то. Все, что необходимо, рас, распознать природу вещей. Как это возникает? Естественно, в относительной плотности как бы этого сна существуют некие определенные, там, ну, так скажем, законы, да, то есть э, какие-то тут... Э, вещи там, ну, типа гравитации и так далее, но это сон. И все, что вот происходит в этом сне, получается, что ныряешь, считаешь, что это вот эта жизнь, она настолько а, серьезна, и что происходит. Вы начинаете с этими декорациями, что-то хотеть поменять, то есть кто там возникает, Упускайте того, кто возникает в этом. Это и есть забвение, ну как бы Называется, может быть, невежеством, можно такое. Но оно тоже включено в этот сон. И с самим сном вообще проблем нет. Еще раз повторяюсь. То есть важно лишь все внимание на того, кто это все смотрит. И это не в плоскости субъективно-объективного восприятия. Смотреть, кто в эту компьютерную игру играет. Кто за монитором? Это в данном случае в твоем это тоже может быть уже отвлеченностью то есть смотреть на само смотрение. Угу. Ну, то есть, это тоже такой опять концепт, такая как этот крючок ума, да. Угу. Типа, ну, ты же знаешь, что все это игра компьютерная, да? да и... А ты персонаж игры. Ты выбрала эту образ, эту оболочку, взяла это имя. И типа отождествилась, ну ты же знаешь, что это не ты играешь, а как бы через этот персонаж все играется. Но опять же получается концепт, да? Концепт, конечно. И ты получается уже отождествлена. То есть, да, я играю, то есть очень тонкий, я играю в этот очень тонкий такой прозрачный, но все-таки еще я деятель. А вот это я. Что бы ни возникало, да? перед внутренним или внешним взором, лишь насмотрение. Это уже говорит о зрелости. То есть это уже говорит о феномене о некого просветления. То есть пробуждение, это когда тебя откинуло, и ты начинаешь исследовать. Ну, то есть у тебя видение вот. Ну, то есть там три, перспективы третьего лица включаются. А когда уже и это надоедает, то есть интерес к этому пропадает, все, тогда уже вот. Самое главное, чтобы пропал ко всему интерес. Отлично. <смех> <смех> уже чтобы тебя не завлекало, там, сю-сю-пусю, там, кино, еще что домино, а ты вот, ну, уже все обрыдло все надоело, неинтересно. Это первый такой маленький шажок к осознаванию. <смех> вещей. Я прямо сама это сейчас наблюдаю. Сама Кай... тебя кайфует, да? Да, но который появляется там, начинает проникать эти мысли, я их вижу, и со мной прямо... Ты какой! <смех> сама на себя. Не отвлекайся ни на что. Такой, сейчас комната исчезнет. Нет, у меня бывает, что белая пелена, и предметов нет. И даже в этот момент это феномены, происходящие в уме. в уме. Это просто контролер жесткий размывается, и происходят, ну, такие феномены. Якобы картинка размылась, все белое стало. Но ведь это ведь тоже кто-то свидетельствует. Ну да. Очевидно. Главное не обращать внимания и дальше, дальше. И не жди ничего. Маленький неуместный вопрос в свете всего вышесказанного. Судьба, карма, прошлой жизни, душа. Вот обо всем этом ну, что мы что можем сказать? Это все в уме. Это все для идеи я подкрепляет вы... эту идею с мощностью там. Про все эти миры, которые существуют. А... Их Я бесконечное должна... множество, можно долго все это рассматривать. Я на этом свете должен заработать очки, чтобы на том свете блага обрести. Угу. То есть это вообще дорога в противоположную сторону. Ты с прям. одной стороны, а с другой стороны, мы все равно эту жизнь проживаем же, да? С нами что-то происходит, как бы Но мы. Это, это ты так поверила в эту идею. Это очередная галлюцинация. Солнце знания. Если в эзотерических каких-то, э, значит, там традициях, да, или как это там называть, вы были в системах, то, естественно, вот это вот прошлой жизни и так далее. Если вы глубинней вот сейчас сами с самого вот этого узнавания, это все вот так разворачивается. И по факту прошлое, настоящее будущее одномоментно. Но это, это, этого нет по сути. То есть реален лишь сновидящий. Поэтому вот эта идея в уме, что я сейчас тут очки заработаю, чтобы потом мне хорошо жить, оно так у тебя и проиграется. И более того, получается, не просто путь в никуда, а ты наоборот, ты себя закручиваешь в это еще плотнее, да, в, в событийный вот такой ход жизни. Ну, да, если ты начинаешь действительно в это, веришь с этим взаимодействовать, и начинаешь здесь нарабатывать очки, чтобы там тебе было хорошо. да? То есть уже, уже же раздвоение здесь и там, а есть только сейчас. Вот эта комната. Без другого ничего нет, все остальное. призрачная игра ума, а, придумки, фантазии. И, и воспоминания о прошлом – это тоже придумки ума. А уж о будущем, естественно, только одна фантазия. Но с другой стороны, с другой стороны, получается, что ну, как-то э, совсем нету никаких координат. Никаких. Эм, если нету никаких координат, нету никаких стимулов. Нет того, кому нужны эти стимулы. Это непривычно. Поэтому возникает некий опять «я», которому нужны стимул, и возникают какие-то там системы координат. Но вот остаться и распознать, что нет, ну неправильная интерпретация стимулы для кого нужны опять вспрыскивание, да? Вот это гормональное. Это и есть та абсолютная нулевость. Она потенциально, по сути, своей. Но эта потенциальность значит, разворачивается уникальностью этой игры. Но там уже не возникает абсолютно никакого «я». То есть это, это же очень тонкий захват. Шире. Оно бесконечное получается. Ну да, то есть это можно... Это распознается, когда уже ваш шум не напичкан идеями никакими, он абсолютно пустотен. Чист, прозрачен. Но если там есть нагромождение, естественно, чувствуется тяжесть, чувствуется страдание. И это говорит о том, что распознай кто ты, вспомни себя. Вот это вспомни себя, оно происходит постоянно, тотально. До того момента, пока не распознаешь, что даже вспоминать некого. Неким. Но оно приходит, это как снотворное. Пьешь, и маска оделась, и ты в эту игру засунулась, и все, и у тебя там пошли. И прошлое, и жизни, жизни, и кармы, и судьба, и все такое. И вот это само это как раз, да, то есть такие инструменты, как концентрация на «Я есть» или исследование «Кто я?», уже смотрение на смотрение, оно как раз и вытаскивает вот из этого всего. Потому что как только начинаются такие игры, ты оказываешься в таком рабстве. А если уж мы раз вообще рассуждаем в принципе, да, то это, это рабство тотальное. Это как раз и то, в чем мы сейчас все вот и варимся. И то, из чего наоборот хотим уйти. За себя, только за себя. Распознайте, узнайте, кто вы, вопрос от других отпадет автоматически. И поймите вообще, проясните, что над вами никто не имеет абсолютно никакой власти, если вы сами в это не захотите поиграть. Никто. Ну а как же суровые будни, которые которых равно надо как-то выживать? Кому? Телу. Ну куда деваться? Оно есть. Телом все отлично. тело ты чём? Чем у всегда хорошо? Напоила его, чем оно хочет, накормила. Дальше пошла. Вот это очень тонкое, когда начинается борьба с, там, с умом, с телом. То есть все на своих местах. Уже прекрасно. Нет, ну когда суровый будни, надо зарабатывать деньги и как-то выживать в этом мире. Но все равно с этим же сталкиваешься. Ну а как? Ну пока... Структура сознания — это, то есть, программа, да? Структура — это программа сознания выживать. Ты будешь это сновидеть. Этот сон пока до тебя не дойдет. Что, собственно говоря? Это уже совершенно старые отжившие парадигмы. Ничто не стоит на месте. Пульсация идет. Поэтому и скручивает многих, потому что вот в этой программе кому выживать-то, а кто живет вообще, распознайте, кто вы есть. Понятно, что да, этот сон вот так вот раскрывается. Но если мы сейчас говорим о феноменах, которые в этом сне происходят, то есть и э, берем вот эту вот, да, значит, программу выживания, уже все совершенно по-новому. То есть если ты сама творческий процесс, тебе это интересно, то у тебя не возникнет вот это вот куда-то идти, зарабатывать денег, чтобы выжить. Кто хочет выжить, тело выжить, так ты распознай, ты не рожденный, не умирающий. И вот здесь происходит э, обнуление, происходит какой-то некий сдвиг восприятия. Это нужно просто свидетельствовать, как опять начинается внутри самого ума вот это нытьё, знаешь, вот эта вот структура. Ну, Нравится в это играть, это смотреть, пожалуйста, не вопрос. Ну, либо ты уже так, кроме кто я, ничего не остается. То есть если раскладывается, как, зачем, почему, это уже там. А э, вот если происходило до этого сама раз, и два, и три, но ты все равно снова возвращаешься вот, вот в эти вот прокрустого ложа, все равно возвращаешься, то есть эти самадхи ничего не значили? Все имеет место быть, это для того, туда-сюда, чтобы увиделось, что никто не возвращается, то есть вот это чтобы увиделось. У кого возникает желание опять какой-то опыт испытать, у кого желает желание там расшириться или, или так далее, опять очень тонко посчитала себя маленькой я. Все. Личностная а структура очень... вот да. такая жесткая. Собирается сборка. До того момента, ну, то есть по вере вашей дано, ну, то есть вера сильная в это. Очень сильная вера, да. И, естественно, оно будет собираться, пока она не обнулится, пока... И ты уже в этом сдаешься. То есть уже даже если тебя, как, как говорится, собрала, как тебе кажется, ты остаешься в этом собрала. Ведь это все в осознавании случается. То есть автоматически, да. Привычка внимания собираться вот в такое, и отсюда уже ему нужно как бы что-то делать. Но ведь это все в осознавании. Вот в чем галлюцинация. Что здесь на стене на этой? Точку нарисовали. Куда смотрим первым делом? На стену или на точку? На точку по привычке. А то, что есть целая стена? Да, упускается. Вот это касательно вашей природы, да? Собралась точка, разобралась точка. Оно как мерцание, мерцание. И это приходит со зрелостью, с ясностью. То есть до той поры, пока ты считаешь себя обусловленным «я», вот прям жестко. И вот это страдание приходит для того, чтобы растормошилось. Так, ну-ка, давай. Что-то тут совсем уснуло. И происходит уже как раз вот смотрение на саму стену, да, так сказать. Оно начинает ослабевать, мерцать, то есть выплевываются там все эти идеи. Если вот еще раз «я есть» кто-то, кто-то, кто-то, все уже там разложилось, собирается на «я есть» просто. Больше ни одного символа. В конечном итоге даже это «я есть» Анну скажем так, страдания посылаются для того, чтобы все-таки задуматься. Ну если мы рассмотрим сам символ страдания, это что? Это желание чего-то, что якобы-то сейчас, себя, да, да вот, вот здесь вот что-то не устраивает. Возникает некое желание, то есть нужно что-то другое привнести там. Не, и здесь неправильно, а надо как бы правильно. Ну, это уже все опять там в плюс-минус уходит. Но само явление, оно как раз и… Ну-ка что тут, кто тут что за... на застрадался. его… Ты этот настоящий момент исправить уже не можешь, потому что он настоящий момент. И он совершенен потому, что, ну, как дважды в одну в воду ты пойти не можешь, вот этот момент, он есть. И ты сама есть этот момент. И, и ты сама есть этот момент. Всё. И это поэтому совершенно, именно потому, что ты уже его, ну вот уже в этом Вот, он вот, вот так, да. да. Всеми красками, вкусами, э, ощущениями, <свечес> телами. всем <свечес> этим. И как ни странно, ты при этом можешь себе позволить очень многое. Ну если вот безосновательно, ну просто радоваться звукам, краскам. Так это уже само собой естественно. общение в конце концов между формами ну вот я много глупости наговорил я пойду пустите меня пожалуйста Вспоминайте, что в любом случае, да, что бы ни происходило, что есть неизменное, что не меняется. Ощущение я есть. Это точно. Расмотрите идут и не Принес на только. То есть ничего нет. Сериал бесконечный. Просто побыть в этом поле. Тем не менее, все-таки задам тот вопрос, который, с которым, наверное, шла сюда. Через вот это состояние, которое сейчас происходит, как ты говорила, назвала это, мы играем в игры. Это наша деятельность. Ну, у меня это танец. У меня есть возможность как хобби, как творить, делать постановки танцевальные. И вот третий день идут эти танцы. И у меня настолько яркий подъем эмоций через любовь к танцу. И я не понимаю, заигрываюсь ли я, захватывает меня он. Или это я настоящее творю через танец. С одной стороны, вижу, у меня нет мысли абсолютно в процессе. Я полностью погружаюсь в танец и делаю эти постановки. С другой стороны, это такой захват, это такой восторг. И это новое ощущение. Вопрос следующий. Когда мы полностью погружаемся в деятельность, которую мы любим, теряем ли мы себя настоящего? Как вот <свя> поняла суть. Отлично. <свя> <свя> <свя> Ты не можешь вообще себя потерять априори никак. Потому что меня нет. <свя> <свя> а, а кто вот там три дня танцует? <свя> а я, видимо, заморочилась, да, там так? Постановки ставит. Сюда посмотреть надо. М? Повествование откуда идет. Угу. От какого я. То есть все разворачивается просто. Момент разворачивается. М? Там нет того, кто бы себя вспомнил или забыл. И танец который танцуется. Даже этого нет. Так. -то. Яснее, давай. Это тоже жар. зацепился он за какое-то определение. Танец танцуется, все. И философ какой-то там У -у -у. рассуждает. Это аналогично тому, а я сейчас такая сижу, какой я тут классную постановку придумала. Это... Этот философ, он так интересно завернул, он, это не я придумала, это так... Через меня прошла энергия, которая вот это все придумала. А по сути, если эти мысли есть, это уже... Возвращайся в тишину, да? Ну то есть, это происходит, деятельность происходит. Еще раз, вы не можете прийти к себе по факту, потому что вы никогда из себя не выходили. Никогда не выходили. То есть это даже вот, если смотреть <laughs> через ум, да, а, то это значит есть некое поле. В этом поле какая-то дырка. И я тут попала в эту дырку, вышла якобы, и сейчас мне нужно зайти. Но ну, это чего? Да. так и есть. У больше нет вопросов. Спасибо. До любого описания, до любого повествования уже все развернулась. Вот этой очевидностью, да, момента, сам и там возникает тот, который якобы делает постановки. Ну, то есть внимательный, вот как опять пошло это повествование. Все да, да, если уже подошли к рубежу, так скажем, абсолютной самореализации, то это все... Оставляется. Любая идея. Созданные умомши, игры ума. Все иди Опять же, концепция разум, ум, и тогда вы замолкаете, оставаясь самим смотрением. Самим процессом. Чего бы это Сияние тоже концерт. Свет, с... свет тоже. В общем, все слова концерт. Вот вечное сияние недвижимости тоже концерт. Я есть, это тоже концерт. Uh -huh. <свят> а то, что это есть, не надо, не дышать, не есть, потому что это все во сне делается. <свят> Хотел же посмеяться. <смех> <смех> Кто хотел? Здесь тоже некий феномен может произойти, когда на этой периферии. А ум а, в отрицание входит. Во сне все есть. Но самого сна нет. Нет, нет. и нете. Этого нет, и этого нет. И это прям практика. Такая есть. Которой нет. Поэтому способность уже ума не цепляться, не за одну идею, даже то, что ничего нет, mm -hmm. это как раз когда вот абсолютно ясен, чист и светил, так сказать. Во всяком случае, фобии не должно быть. Как минимум. Здесь не важно, как раскрывается. Не должно быть это же тоже уже -то, какое-то утверждение. И да, и нет. Это как аналогично тому не должно, чтобы дождь шел. То есть всегда солнце светило. Нет, оно все возникает, все растворяется. Суть-то не в этом. То есть опять не отвлекаться, на не, не разбираться с этими символами, определениями, там, да, явлениями. Просто распознать природу вещей, что здесь э, вот, вот тут вот, динамичность бытия раскрывается различными красками, вкусами и фобиями, в том числе может раскрыться. Не суть важна. То есть, когда внимание уже, да, а, как говорится, на само сознание, все, вот это вот уже очень близко к прозрению. Вы видите, автоматически внимание течет и начинаете с декорациями разбираться, хоть за какой-то символ зацепиться и что-то тут погонять. Но это тоже включено в этот сон <соценно> на самом деле. Этот момент да, в деятельности в любой деятельности, да, но ну, обнаруживается как-то мотивация, да, из чего вообще исходит мотив к действию, да получается, что э, ну, в моем опыте то есть, возникает много идей, и потом они рассматриваются, и все ну, то есть обнаруживается, так скажем, какой-то. Ну, иногда меркантильный мотив, иногда какой-то мотив, который, ну, какой-то компромисс между чем-то и чем-то внутренним. И вот чем больше ты идешь ну, в какую-то вот такую ну, духовность условную, да, то обнаружится, что все, ну, ну, все как бы не имеет значения вот так вот. Ну, как бы не, не, не то, чтобы совсем все обесценить, просто все недостаточно ценно с точки зрения деятельности. И это как-то парализует само действие. Вот так возникает, что, то есть, то есть начать что-то новое, да, то есть иногда кажется, ну, оно действительно присутствует, и и как-то вот возникает вот это блуждание, что как, ну, то есть, пробуксованность, да, то есть как это возникает некоторая такая, что можно и без этого, могу не делать, не делаю. Ну, то есть не сколько от ума, сколько вот, ну, без размышлений. То есть ты понимаешь, есть И, конечно, на фоне этого возникают какие-то ветви размышлений, типа, может, это лень, да, может, я фобия. фобии не должно быть. Вот. И вот это какой какое-то... Ну, состояние, и, со, с одной стороны, то есть что-то тянется, и вроде бы вот опять вот такая вот история, что все равно так или иначе мы это как-то проговариваем, это в каких-то там религиозных текстах, любых там концепциях, что... Ну, то есть откажись от результата деятельности, откажись от вот, ну, как-то вот, ну, то есть самоотрекись, как бы, ну, то есть вроде бы... Не видится, что здесь есть какое-то противоречие, да, потому что, ну, но тем не менее, кажется, что, ну, вот, можно же, ну, как сказать, действительно, зачем брать лишнее, если можно избавиться от, ну, какого-то бремени ответственности, да, ну, то есть, какого-то, да, то есть, условно, то есть, есть какой-то избирательный выбор, зачем брать лишнее, то ну, вот, непонятная вот эта история. И она, конечно, включает, вот идет вот этот процесс, и он происходит не плавно, а вот начинает буксовать, и включается ум, который как бы просыпается. Нет, я понимаю, что ответ-то как бы опять кто-то буксует. Но в том-то и дело, что деятельность какая-то происходит, и вроде бы смотришь, и у тебя что-то откликается, ага, а у кого это откликается? Ну, то есть, начинаешь, как бы начинаешь, получается, искать, как бы, ну, ну, то есть, и у тебя, получается, фокус с деятельности, начинание происходит на какой то вот постоянное, вот на этот... А он, ну, как сказать, ну, стоит на месте, возникает другая мысль. Может, все вообще-то хрень какая-то, реально. То есть, <смех> потому что читаешь какие-то... Вот я даже недавно прочитал какой-то религиозный текст, типа там из индуизма. Ну, просто для любопытство, потому что я вообще... Удивительно, что я захотел его прочитать, но так вот прочитал. И он вроде бы содержит какие-то общие мысли, которые вот, ну, тебе близки сейчас, да? А какие-то, наоборот, выглядят как какой-то вот... От человеческого вот ну, ментала идет, смысле смысле какие-то все смешано вот так вот, и вроде текст правдивый, вроде, наверное, из глубины написано, что с другой стороны хрень какая-то вот, ну, типа, В чем может... вопрос у тебя конкретный? Вопрос, что все равно есть... Обесценивание если, вот, деяния идет? Обесценивание деятельности, да. То есть ты как бы вот на следующий день все кажется не, не то, а с другой стороны, ну, то есть и так... Ну, объективно обесценить можно, ну, по-настоящему все. Потому что все временно, все как бы имеет начало и конец. И опять это желание, типа, изменить, чтобы мир изменить, да? Лучшего сделать опять. Кому это нужно? А что с миром-то не так? Так в том-то и дело, что любая деятельность, она как бы направлена внести что-то новое, новую грань какую-то раскрыть, да? а -а -а, Ну, это уже вообще... То есть, смотри, деятельность ради деятельности, процесс ради процесса. Вот здесь. Здесь просто ум неправильно описывает вот этот символ, что обнуляется «я-делатель». «Я-делатель» — это который вот здесь вот присваивает. То есть действие тела через физическое тело или какое-либо, оно просто происходит. Но здесь очень тонко, посмотрю, он вылазит, и он якобы еще, ну, как бы решает, типа, встать ему или не встать. Угу. Сделать или не сделать. На самом деле, если ты сдвигаешься в чистое наблюдение, вне размышлений, то есть, потому что размышление это идет уже как постфактум того, что уже само собой является, да, то есть дыхание, да, развернули сразу, дыхание, естественный процесс, мы что-либо для этого делаем, то есть, но ну вот сейчас, если мы там такие провозгласим, я дышу, разве ну, да. до этого провозглашения дыхания не было? Да. Было, то есть и так в любой деятельности тоже, он накладывает, вот здесь галлюцинация мощнейшая, вот здесь вот он-то и вылазит. И якобы зацепки за результат, там мир спасти, или еще что-то. Распознайте, с вами все так, и с этим миром все так. Все на своих местах. Ну да. Нет, а тут наоборот, что он возникает, и мир спасать ты не нужно, все в порядке, что ты лезешь. А, а вот что ты лезешь и сиди, это уже очень тонкое уже идет, видишь? Опять-таки. То есть тебе, если нужно, необходимо встать... Оно встается и идется. Но вот очень тонкая такая, типа, а, я встал, я сюда пришел. Это как раз а, внимание вот на бегунке. На бегунке. То есть если мы смещаемся, то есть в этом осознавании, по сути, мы вообще никуда не пришли, не встали и не ушли. То есть если мы из абсолютности, то на все это, то есть вот оно ходится, как будто здесь. И вот это увидеть, но здесь, видишь, вылазит еще очень тонко, опять-таки, да, в парадигме этого сна, что надо что-то делать, какую-то деятельность, эта деятельность что-то должна принести, неважно что. Но сам момент, когда идет свидетельствование вот этого, самого свидетельствования, вот этот момент уже разворачивается абсолютно совершен... совершенным действием. И если тебе в этот момент не идется никуда, вот, сидится, значит, оно так и разворачивается. Но он вылазит очень тоненько и такой, типа, а я выбираю. Ну да, это присвоение, это, это понятно. Ну, еще вот один вопрос. Давай. Все-таки, то есть вот есть вот это ну, состояние наблюдения, да, то есть такая, ну, оно, в принципе, вот, условно безэмоционально, да, то есть и реально у тебя, то есть может все рушиться, а ты сидишь, ну, как бы... И нормально и все таки то есть опять же вот как-то мир откликается и говорит не не ты что-то вообще ты ты не переживаешь а надо переживать ну как бы и и возникает ну, не то, что ты думаешь, может быть, ну, мир как бы это мое зеркало, и он не отражает, и я как бы ну, должен, ну как сказать, не то, что вот должен, да, вот это как будто может что-то не так, может я реально забаррикадирован, то есть, ну как бы вот там опять вот это там, зажимы, и ты чувствуешь, это есть, и ты не можешь точно идентифицировать себя, ну как бы не себя, а состояние, ты не можешь сказать, что я в невежестве, я защищаю, ну, как бы свою личность сейчас, или я действительно ничего не чувствую, и мне, ну, как бы с этим нормально. То есть вот... Э, ну, то есть я вроде бы искренен, что я, например, вот не чувствую. Вот у человека, у близкого горя, а мне нормально. Ну, то есть... Ну, то есть я так чувствую, что вот у меня нет там рыданий и так далее. Смотрю, смотрится внутрь как-то, да? Uh -huh. Ну, какое-то напряжение начинает возникать, но оно в принципе возникает везде и всюду, то есть, вот, ну, как, бы, то есть как только внимание приходит, оно начинает как бы, выходить, но оно вроде бы не связано с этим состоянием, то есть оно просто фон, ну как бы некоторые. То есть и все равно вот это тоже возникает, как сказать, такая, ну понятно, что это вот сейчас звучит, даже, ну понятно, что это глупо, то есть самая опять идентификация, типа, то есть разобраться так это или не так. Не, погоди, ну смотри, не давай оценку, что это глупо или не глупо. Уже говорение происходит, вопрос да, задается, да, да, в любом случае. Вот здесь опять будьте в сознании да, своего говорения, то есть как его вылазит, уже там начинается оценка, глупо да, или не глупо, да, да. без разницы. То есть вопрос задается, он да. действительно живой, и в плане того, что когда у вас происходит вот этот феномен да, пробуждения, то действительно у вас нет реакции на горе близкого. Ну, вот вы не страдаете по этому поводу абсолютно, или там еще кого-то, да? То есть вы, вы сочувствуете ну, на другой вообще чистоте, но ты здесь, как говорится, да, ну, у тебя сопли не текут. Оттуда может тебе в ответку как бы идти, что типа, а что ты там какой-то стал, как это говорится равнодушный, бесчувственный и так далее и тому подобное. Это, это как, ну, а, а проверка, ну, не проверка, разговор самого же ума самим собой, понимаешь? Рефлекс. -то. Рефлекс да, такой. Ну, включишься, время, не включишься. Но в то же время там и слезы, это же если они будут, это нормально. То есть Конечно. Я, ну, то есть вроде бы не сопротивляется никто. Слеза может потечь. Ну, смотрите, вот когда вы в исследовании этого, если а, это идет через образ страдающего, это энергозатратно. Это так... Это уже да. как бы будет вот в нейрофизиологии ну, тебя как будто скукоживать, да? тяжестью отдавать. А если просто феномен, ну вот, ну вот случилось, если слеза потекла, у тебя по поводу этого ничего не возникает, то есть хорошо это или плохо, это просто как феномен, как дождь идет. Это тоже прекрасно, на самом деле. Это не значит, что ты чисто тоже, вот, знаешь, вот, вот здесь вот тонко, что ты там начинаешь в нейтрального играть. Ну это понятно, да. В то же время вот как бы вроде бы когда происходит вот например какой-то плач uh -huh. да, то есть ты чувствуешь прям вот высвобождение ну некое ощущение высвобождения uh -huh. мне, ну, в моем случае всегда в смех переходит я просто начинаю панически смеяться то есть uh -huh. бы, потому что все это как но вроде бы вот эта память что как бы слезы это высвобождение и вот горе и ты не чувствуешь и думаешь может быть вот какое-то мое сопротивление и есть вот Та грань, которая осталась, вот я вот сейчас вот как бы защищу. Ну, то есть это некая игра возникает вот опять как бы с собой что-ли, что типа что-то не так. но ну, я понял, ну то есть это... Нормально, все так. А процесс и слезы смеха, это тоже имеет место быть на определенном этапе. Это самоочищение системы, она как бы выплевывает все. Но здесь тоже смотреть очень тонко, чтобы ум не заигрался. Потому что он уже и да. здесь очень начинает так знаешь, вот в это самоочищаться, потому что в конечном итоге даже очищаться некому, вы абсолютно прозрачны. вот это нужно э, улавливать, но если очень тонкая еще какая-то идея, она может такая, знаете, как, э, ну когда это в сравнении с зеркалом, да, или со стеклом, с прозрачностью, то есть когда вы, когда ум глубоко напичкан, то есть как будто очень много на нем рисунков каких-то, еще что-то и так далее. И сквозь это кажется, что не разглядишь ты само прозрачность. Но на самом деле основа – это вот эта прозрачность. Без этого бы, ну, это ничего не возникло. И как бы чем ближе к узнаванию, к распознаванию, это все становится, ну, оно как будто прозрачнее, прозрачнее и прозрачнее. Да, ну, как бы вот... И знание того, что личность... Ну, вот опять, ну, как бы тем самым как бы фиксация, но, так скажем, есть осознание, что все равно есть какое-то разделение, да, еще uh -huh. присутствует. То есть оно присутствует и наблюдается, uh -huh. что я искренне, uh -huh. как бы с собой, что этого нет. Значит, есть личность, и я ее, как бы, ну, так скажем, то есть раз она присутствует, значит, есть что-то, ну, так скажем, то, что я как бы не вижу, ну, можно сказать, она находится в зоне слепоты или невежества некого, да, то есть, uh -huh. вот, и, и вот, вот это создает как бы вопрос к себе всегда, то есть может быть, ну как бы, ну то есть вот я чего-то не вижу, да, вот, и, ну, то есть может быть я здесь как бы наоборот вот, в защите нахожусь, да, то есть, защищаюсь от чего-то. Личность это фантом, этой да. идея, ее нет, все, то есть то что это все свидетельствует, оно абсолютно вне качественных характеристик, и оно есть то, что есть, и раскрывается вот всем этим. Вот это говорится об феномене да, абсолютного просветления. То есть пробуждение ты тебя как бы откинуло, и ты разложился на матрешку для того, чтобы увидеть, я не это, я не это, я не то. То есть до самого смотрения. Когда случается уже феномен просветления, у тебя никаких... Здесь прокладок не осталось. И даже само сейчас говорение и то, что ты как бы вот тут вот сейчас повествуешь о том, что у тебя какие-то есть защиты или еще что-то, это само просветление сейчас раскрывается говорением этим. Понимаешь, о чем? И по факту сама а, иллюзия, а, ну, самой иллюзия истины играет. Кроме этого ничего нет и оно непостижимо, то есть как только вот это вот, знаешь, о, я понял, я достиг, я посистик, ну, при, все. Причина всего это как бы боль некая, боль. То есть mm -hmm. боль, вот она, она фиксирует так все, она спотыкается. Ну, да, нормально. Уходит боль как явление, смотри в это явление просто, но не, не цепляйся опять, да, с чем-то, оно в, высвобождается, какой-то промежуток, просто не за... Ну, как сказать? А вот здесь вот, еще раз, очень тонкая грань. Ум потом начинает в самоочищении играть. Он схватился да, и да, начинает играть да. в самоочищение. Я же говорю, сдвигаемся в глубине, это и есть сама чистота, само, само то совершенство, которое вне идеи совершенства. Понимаешь, о чем? В глубине, то есть оно, ну, вот оно, божественное. Но это, это указатели символа чтобы не, зацеп, ну, не зацепилось, то есть есть, и вот, и вот оно играет, понимаешь, еще в несовершенство. И когда ты веришь, веря в это несовершенство, создаешь, пытаешься совершенного достичь, ну, то есть у тебя как бы вектор внимания в другую сторону идет. Ты как бы еще хочешь там да, себя как-то зафиксировать, при... при... зафиксировать, приодеть и так далее, там какое-то знание получить, там, ну, не неважно. А тут наоборот, в этот момент у тебя наоборот внимание а, течет в само внимание, и у тебя, ну, образно говоря, ты наоборот все одежи эти скидываешь. Вот эти. Ну, да, мне понравилось то, что, то есть, когда мы вот обращаем как бы на некую боль, то кажется, что, о, я обнаружил боль. Uh -huh. А на самом деле она же всегда раз была, значит, ты как-то ее обнаружил, вот она. То есть вот эти ощущения, это по сути, ну, можно ближе к расслаблению, ну, то есть это процесс расслабления, а не, ну, как сказать, не, ну, не обнаружение или там фиксация боли, типа, вот боль есть. Uh -huh. вот. Просто то есть вот в моем случае, то есть какая-то боль, она разная. Боли бывают, да? Uh -huh. вот некоторые, как сказать, вот выходят, ну, как сказать, разворачивается, а есть, ну, получается иллюзия некая, что есть долгоиграющее, которое не проходит, вот прям не проходит. То есть и ты сидишь, ну как бы в адской боли, вообще с неподвижным лицом все в порядке у тебя, а она есть, ну как бы вот она присутствует. И вот как желе, вот одинаково просто, как вот как флюгель, вот просто и ничего. То есть ты вроде ну, смотришь в не убегаешь. А внутри, глубоко внутри, ты хочешь с ней что-то сделать? Нет. Не хочешь? Ну, как бы это такой опять вот тонкий вопрос. А может быть хочу, раз она есть. Ну, получается. Но это вот как бы опять же, то есть, ну, заморачиваться на эту сторону. То есть опыт проживания боли есть, катарсиса, вот такого как бы, высвобождения, поэтому угу. вот с этим, ну, когда это хоть раз происходит, когда-то там несколько раз, то, конечно же, любая больственность уже все равно. Ну, то есть она воспринимается как, ну, как там, вау. Ну, вот, опять же, то есть я вот там, рассказываю, то есть я себе даже, ну, он просверлил палец, случайно, угу. разумеется, то есть просто идет пульсация, ты просто ощущаешь пульсацию, и она так вот, ну, какая-то объемная. Ну, ничего нет. Ну, то есть ты не, ну, не вовлекаешься в боль, там не страдаешь, ничего, все. То есть чувствуешь весь объем переживаний спектра. А есть боль, которая вот как будто имеет, ну, как бы психоэмоциональную как uh -huh. бы, составляющую. Ну, опять же, вот. то есть, может быть, и... и вот она присутствует. То есть я ее сейчас чувствую. Uh -huh. То есть вот она, ну, так скажем, ты можешь от нее отвлечься, угу. она может уйти, но стоит тебе вот как бы опять вот, входишь в состояние, и она опять, ну, вот как бы вот здрасте. А и, вот, земл... и вот как бы как, -то вот, ну, шаг вот как бы шаг. Это, это действительно очень тонкий феномен, и это будет реально продолжаться до тех пор, да, пока сам переживающий не обнулится. Переживающий неважно, радостное состояние или болевые. То есть, а, это знаешь, что у тебя все равно первостепенний вот это как раз, а, ну, так скажем, пусто, ну, пустотная тишина, наверное, да. Ну, то есть ты, ты тоже сразу этот символ, как бы выплевывается он, то есть а, са, сама эта основа некачественная, не, не еще раз, да, в которой в которой все это возникает. Вот все, что возникает, не суть важно. Вот прям конкретное, явное, значит, узнавание. И окончательно это когда, окончательно это когда вот это «я знающее, «я переживающая» тоже обнуляется. Поэтому оно может сейчас происходить, и ты на самом деле ничего не можешь с этим сделать. Вообще ничего. У тебя, ты лишь в этом остаешься, и все. То есть поэтому тут, ну тут нужно еще очень тонко смотреть, что если есть а, вот эти вот очень тонкие а, прописные вот эти нейроны, да, в нейронах идеи о Аде и Рае, то есть а оно же религиозно, там, оно же глубинно еще за, закладывается, то есть, и, по сути, получается, стремление в рай возникает, когда, когда, ты, когда есть ощущение, что ты якобы ты там в аду, например. А когда ты расслабляешься в этом, у тебя это все обнуляется. Ну, как бы образно расслабляешься. То есть там пропадает тот, кто поддерживает вот эту вот идею да? Адарая. Прям вот, вот ад и вообще не понимаю. Вот вообще. То есть вот честно. Ну, можно сказать, там, например, радость какая-то, эйфория и боль. Какая-то, да? Да. То есть вот это абсолютно вот. вот он и вылазит, да. Боль просто так не приходит, она повествует о чем-то, поэтому вот туда. Но порой, ну как бы отворачивается, так феномен так типа. В какой момент отворачивается? Вот в самый, в самый этот час. <свят> Привычка пострадать. <свят> ну давай прям сейчас соберись у него прям. <свят> в данном случае просто ты э, провокационно ну, собираешься в сознании. Я вот могу сказать, что то есть, вот, то есть, мне удается реально собраться, у меня начинает дрожать подбородок Вот прям ага. дрожит, дрожит прям вот он др... Ну то есть ты думаешь, ну вот сейчас Ну как бы ты уже понимаешь, что, ну как сказать Понимаешь, ты наблюдаешь Ну есть вот как бы понимание процесса Так скажем, естественного И он не наступает Он не наступает Всегда, ну, как бы, можно сказать, всегда раньше то есть, всего есть Вот этот процесс, то есть как бы вот, В ощущении, вот их трансформация какая А здесь вот просто он и есть И все, вот как кирпич Но я сейчас, конечно, вот так вот фиксируя это типа что как бы как будто с ним ничего не сделать это конечно что же ну, Илюся. в этот момент еще фиксируй само осмотрение вот здесь то есть видишь ты плавно туда уходишь уплываешь все вот через это ты уплываешь тебя как бы затягивает через саму эту боль очень тонко то есть у тебя свидетельствование еще самого свидетельствование в любом случае не неважно что тут происходит. Болит, страдает, всем радуется, пляшет, танцует, неважно. Ну да. Ну да, наверное, ну то есть вот есть еще как бы вот это отпочковывающийся типа наблюдатель некий, да? То есть, вот. а, тут как раз, если вот на я есть. Фиксация, просто «я есть». Феномен этот возникает, когда пробуждение происходит, сознание выплевываются все вот эти образы, идеи, там, траля-ля, все-все-все. Это нормально на самом деле. Здесь бывает тоже уже наступает момент, когда это тоже оставляется. Оно, естественно, происходит. То есть у тебя ты на вот это «я» все начинает наматываться. Вот не очень понятно, это хорошо или плохо, «я есть» наматывается, вот я не понимаю. Ну, то есть… Э... На кого наматывается? Я есть, это тоже такая, ну для меня это мысль, я не очень понимаю это. Вот, и на эту мысль, то есть уже, я есть кто-то, тоже страдающий. Без этого я возникли страдающие? Нет. Все. И я не соображаю, есть он или нет, я чувствую просто некую пульсацию, вот просто есть, вот она вот в поле сознания, все. А, смотри, просто, про просто происходит пульсация. Тебе не, не, не нужно ее описывать. Да, не нужно. Вот просто, вот, Возможно, что, что сейчас пульсация идет, э, знаешь, э, совершенно э, как бы другим феноменом, раскрытием, да? Ну, то есть пульсация ощущается. А ты как бы уже с другой стороны, опираясь на какие-то идеи, на опыт, да, начинаешь уже повествовать оттуда. Поэтому вот это вот повествование, описание оставьте. То есть пульсация... Возникает, не возникает, неважно, То есть ты в смотрении. Да, но вот слово повествование вот в моем случае неуместно. Никто не говорит. Вообще никто не Что? говорит. Да. Вообще никто не говорит. Ник ну, кажется, по крайней мере. Да. Но, нет, ну, то есть, нет, когда это возникает повествование в главе, оно ну, об, ну, как бы оно явно. Оно, ну, как бы оно... Вот погоди, вот прямо сейчас да. есть некая основа, в котором происходит говорение. Говорение, Да. Вот, говорение происходит. Да. Ну. Да. И никто не говорит. Нет, сейчас тут говорит, конечно. Говорение говорится. Но очень тонко идет поверх этого уже реакция на импульс, да. описание феномена, даже ну как пульсация, понимаешь? То есть как Ощущается, как пульсация. Ну, то есть, если ты даже э, сквозь э, вот этот символ ощущения пульсации начинаешь всматриваться, что там? Ну, ничего не обнаруживается. Ну, пусть отца остается. Ну, я не к тому, что плохо, хорошо, то есть, как бы... Ну, да, есть ожидание конца, есть ожидания, есть ожидание. Но непонятно, ну, то есть, конечно. Какого конца? Ну, это как бы до конца не очень понятно, потому что... Ожидание Что? конца до конца не очень понятно. Смотрите, вот сюда яснее, ней, смотри, сюда есть ней. конец-то ничего не начиналось, никогда не закончится. То есть, значит, идея, по просветление, идея, не узнавание сейчас, а в идею. И эта боль тебе и приносит, что ты все-таки сидишь, даже в этой боли, у тебя есть ожидание какого-то какого какого конца. Но если это мираж, его никогда не было, какой у него может быть конец? И если мы берем ну, вот этот символ, как может на сатсан, как говорится там или еще где-то, да, что ну, якобы там эго умирает, или там ум, да, что-то там с ним случается. Неважно. А, то есть здесь. Это же не ритуальность какая-то, не действие. Здесь просто озарение того, что его никогда не было все. То есть касательно, например, в твоем э, контексте я так понимаю, каком собрала личность да, касается личности. А также ты же про личность говорил, что якобы вот она там чувствуется, что она якобы собирается сборка. Ну, что она присутствует. Что, что она присутствует. Ну, есть... Так смерть ее в том, что ты распознаешь ее, что ее никогда не было. Вот не было никогда. Ну, то есть, остаются феномены памяти и опыта, вот, то есть, они, вот эти феномены, они, ну, как сказать, получается, они связаны с личностью все равно, то есть, вот как-то. С личностным восприятием. Да, и получается, что, ну, вот, что это какой-то куан -ку какой-то, то есть, типа, То есть раз я проходил через боль много раз, я же помню, как это происходит, и оно не могло раствориться само по себе. Ну, то есть как бы, то есть для этого нужно было вот войти в состояние, как бы вот, принять полностью все это. Ну, то есть здесь вроде бы кажется, что нужно сделать так же, но по всей видимости... Кто этот я, который проходил боль много вот, раз? Вот, ну, как бы, вот. То есть в том-то и дело, что есть еще я, я, uh -huh. ощущение, что то есть, много раз проходил. То есть вот, как бы, вера в это есть. Uh -huh. То есть феномен времени еще вот, как бы остается. Ну, смотри, если это в сознавании, он имеет место быть, то быть да? Ну, это идея феномена там, времени. А что не затронуто даже этим феноменом времени? Ну, то, что сейчас наблюдается через наблюдение некое. Спасибо. Есть ли какой-то замысел в содержании, развертывания сценария? Ну, то есть вот этот сериал «Бесконечный», есть ли какой-то замысел именно в таком развертывании? Нет никаких замыслов вообще, просто сам момент. Просто что? Сам момент. Замысел, умысел уже там ум что-то начинает искать. Все просто происходит так, как есть прямо сейчас. Все эти сказки про воины, вот это все, это просто... Для развлечения. Придумано умом. Его не, для чем, не, для не для чего вообще. Даже не для развлечения по факту. Это просто происходит. Без причины. Без замысла. Ты, ты думаешь, селиться. солнце светит для того, чтобы тебя обогреть? Оно светит и думает, что вот мне нужно сейчас тебя обогреть. Нет никакого солнца. Солнце-то нет. Кого обогревать? Поэтому все вот эти развертывания, завертывания, замыслы и так далее, все оставить. Ни разума, ни хаоса. Ну, опять же, двойственность, да, разум, хаос. Не уходи в размышление, опять тебя уводит. Возвращайся. Привет. Привет! Как такого у вопроса нет? Я села просто заявить о некой своей у о... меня второй день шторм, <сёк> которого давно не было. И вот он опять пришел. Сейчас нечаянно награнул. Ну, он сейчас прям, ну это как бы следствие, он продолжается просто сейчас в присутствии, безусловно, он утих. Ну, как бы ум молчит же. Ну вот. И тело немного тоже успокоилось, потому что. Следствия были именно телесные болевые ощущения, ну как это происходит? Я не знаю, вопрос ли это или нет, но все равно он происходит иногда. Все-таки это дожимают и расчищают, ну, как бы, или это через это опять уводит от истинного и цепляет через эти состояния, через события, через чувства. Цепляют или дочищают, или это все одновременно имеет место быть и просто это наблюдать. Ну, что я, собственно говоря, и делаю. Что бы ни происходило, в наблюдении остаешься. А здесь рас... это будет происходить до тех пор, пока явно очевидно, не распознаешь, что кроме истины ничего другого нет. Ну да, сколько это может продолжаться. Единственное, что я замечаю, что это все меньше и меньше, и все быстрее и быстрее это проходишь, mm -hmm. да. Но ну, это как некое испытание, которое, ну, вот, но оно все имеет и имеет место быть. Ну, с разной регулярностью. Нет ли у тебя идеи такой, что для того, чтобы это случилось, тебе нужно там пройти какие-то испытания, сюда посмотри повнимательней? То есть mm -hmm. еще раз. Может быть такая да, идея, что это. Тогда он будет испытания. разыгрывать один и тот же вот э фильм, так сказать. То есть еще раз, давай, то ты абсолютно не затронутая и неизменная. Вот это как небо, да, метафоричное, если... То есть в нем там галактики крутят, солнце светит, самолеты летают и так далее. Оно затрагивается этим чем-то? Оно, какая-то характеристика у него меняется какая-то или еще что-то? Оно страдает там по поводу того, что в нем там... Что-то там якобы происходит. То есть вот, вот это то неизменное. Но еще раз, весь этот мир — это обман органов чувств. Обман чего? Органов чувств. Ну да, я понимаю. Наверное, кажется, надеюсь, что понимаю. Точно так же, как синего неба — оптическая иллюзия. Но за это тоже не надо цепляться, да? То есть еще раз, ведь есть... Но тело весь раскрывается моментом, раскрывается телом, раскрывается какими-то феноменами. И это происходит, фильм смотрится, все интересно. И, и еще раз, феномены боли и страдания приходят в нужный момент. Все, когда заигрались, когда уже настолько такая мощная имитация. Но здесь, в твоем случае, присмотрись, возможно, да, как раз... Что для того, чтобы что-то случилось, не нужно тут поочищаться. Концепция, безусловно, есть такая, да, но ну, как у мунаких у нас, да, что как это, как бы ее сформулировать. Ну, как бы, типа, сила приходит через некие такие испытания, ну, как бы, что, должно поштормить немножко, потом будет. Как радуга приходит после дождя. А сила кому нужна? Не, ну это, ну это в в целом вот такие какие-то. Не, оно-то оно в целом. Но оно проговаривается, смотри в этот момент. Знаешь, то есть есть, ну, очень такая притча, да, сказание: два монаха сидят, и один такой другому говорит: Вот я иду по лесу, и одним взглядом тигры усмиряю а другой сидит, а я просто иду по лесу и никого не встречаю. То есть это очень тонкая, да, как бы игра ума в осознавании какой-либо а силы, да? То есть, а ты вот, ты вообще одна, здесь нет никого. Тебе кому вообще этой силой? Для кого ее, ну, показывать или еще что-то? Вот эти разные, различные феномены, они могут закручивать вот это, да когда же это кончится? То есть просто нужно рассмотреть, и если сейчас это происходит, и происходит это говорение, ну, как зеркало, да, зеркальность, то есть просто смотри, ты абсолютно неизменная. Но вот эти вот все какие-то категории там, силы, э, там, ситхов или еще что-то, оно имеет место быть, оно возникает. Просто... Ну, в теории я это понимаю и в принципе даже в наблюдении тоже. Ну как бы я понимаю ровно настолько, насколько могу сейчас понять, да как mm -hmm. бы. Но мое наблюдение все сводится, сводится к тому, что я просто а, иду в эту некую неподвижность, да, в пустотности, как бы вот начинаю наблюдать, видеть некую себя, которая а, страдает. Ну и вот. ну, в конце концов, да, этому умиляешься, улыбаешься, ну, в основном в завершении, потому что видишь, что это опять-таки некое кино. Но, тем не менее, тело реагирует, uh -huh. ты плачешь пока не надоест да, да, пока не... будет плакаться да да угу. сердце страдает разрывается это все по разному происходит но ну, вы же это все знаете да ну знали наверное. <laughs> проживали же но... просто вот вообще э, в итоге это интересно просветленный человек вообще э, всегда в нейтральности находится потому что я слышала что, э, что может быть, это не страдание, но некое, некие эмоции приходят все равно. С, ну, посещает и грусть, и печаль. И... Такие феномены, они проплывают просто как облака в небе. Надо просто не быстрее. затронуто этим mm -hmm. вообще. Абсолютно ты не затрагиваешься. Какие-то там, не знаю, волна там болевая или еще какая-либо прошла. Но нет переживающего по этому поводу. То есть это. А тело эту волну схватывает? Ощущения в теле есть? Ощущения в теле, а по-разному ну, по происходит. Я то слышала... есть, естественно, волна, волна идет, че, то есть э, касательно, ну, как бы, нейрофизиологии. То есть это не значит, что ты. То есть это тело здесь, ну вот оно тут ходит якобы. И так далее и тому подобное, но внутри вообще не возникает. Им я знакома с этим ощущением, ну, как мне кажется, но в то же время очень часто слышу ну, от неких знакомых, которые идут этим путем, и которые, как мне кажется, уже что вроде вот мы идем все освободиться от страданий да, и как бы к некой нейтральности, вне двойственности, выйти за эту двойственность. А я слышу, что многие, ну кто, ну, не знаю, может неправильно сейчас выражусь, но так сказать, некоторые люди, кто уже на каком-то неком таком этапе, довольно-таки высоком, как мне кажется, но ну, вот, в единстве с миром, видя и ощущая уже всех людей и все все, все, все, все, что его окружает, все находится в нем, ну и ощущения довольно-таки разные тоже в теле, и боль, же, и те же страдания, только, возможно, не его, а вот тех, кто находится рядом. Ну, это имеет место быть или это ошибочно, то есть и как бы мне это все не ловить, не слушать. Но это как ради интереса, как бы, да, изучая себя, интересуешься невольно, куда ты идешь, потому что наше. Я тебе сейчас отвечу, ты налепишь на себя и начнешь это, и ум начнет в это играть. Исследуй сама. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вот здесь вот, видишь, он вылазит, чтобы уже некий образ себя просветленный собрать. Нет, он вылазит как чувство страха тоже, я вижу, потому что он хочет знать, а что будет наперед. То есть это я тоже замечала. Поэтому у тебя, у тебя будет так, потому что у тебя вовне еще, вовне, как у него, как у этого, что этот переживал, Привет, что, я тот, не что тот, что это как бы ну, так здрасте здрасте, здрасте, здрасте, вопрос откуда. А, ну вопрос, да. Вопрос сейчас откуда. Вот здесь вот и видите вот эту динамику, да, то есть откуда то есть, не-не, я не интересуюсь если возникает интерес, да, то есть ты говоришь, ну вот интерес возник, сейчас говорение такое происходит, но еще раз ты есть само дыхание вот прям сейчас абсолютная незатронутость и когда, если возможно, тебя в бараний рог скручивает, mm -hmm. это лишь потому что ты не распознаешь, что ты хочешь быть как кто-то образ собран. Mm -hmm. Все, что необходимо, да, в ощущении ⁇ я есть ⁇ либо в смотрении. Поэтому и, возможно, так болезненно происходит. Что это уже? Вот кто-то выше, кто-то ниже. Ты уже сама себя тут... Какой контекст засовываешь? То есть, я так понимаю, что то, что и, и че, каким путем идет, скажем, тот или тот человек, это не значит, что у меня будет. Конечно. Домой. Спасибо всем.